Впрочем, удивляться тут нечему. На том же канале без каких-либо шуток военным аналитикам представляет Суперсуса. Это украинский блогер, который снимает ролики в канализациях. Его еще называют унитазным троллем. Так вот, этот персонаж анализирует незавидную судьбу нацистов Азова, заблокированных на Азовстале. Удивительная ирония. Унитазный тролль и нацисты.